Добрый день, уважаемые коллеги. Я... Предложение, ну, вы знаете, по повестку дня, предложение поговорить сегодня о проблеме, которая извечно волнует Россию, вечная, можно сказать, для России проблема, это проблема земли. Нет, нет, нет необходимости говорить, насколько это важно для нашей страны и в политическом, и в экономическом смысле. Насколько это важный ресурс. И речь здесь идет не только о, э, не только о личных подсобных хозяй, э, участках э, подсобного хозяйства граждан. Речь идет не только о сель, сельхозугодиях. Речь идет и о землях, которые находятся под промышленными объектами. Думаю, что любой руководитель региона как бы не были урегулированы земельные отношения в регионе, знает и понимает прекрасно, что недостаточная урегулированность в этой сфере является значительным тормозом в инвестиционном процессе. Это совершенно очевидный факт, поскольку кто же будет вкладывать деньги в объект, который стоит на ничейной земле, либо даже если есть возможность в некоторых регионах как-то урегулировать, эти отношения с собственником, все равно подспудно у любого инвестора всегда будут мысли о том, как этот вопрос урегулирован на федеральном уровне в стране. Ясно, что неурегулированность в этой сфере ведет не только к тому, что снижается инвестиционная активность, она имеет под собой, к сожалению, основания для развития коррупции и для чиновничьего произвола. Совершенно очевидный факт. Земля, как и любой ресурс, требует учета и контроля. Это мы тоже очень хорошо знаем. Сегодня у нас в стране в целом, я имею в виду в целом Российской Федерации, отсутствует единый государственный земельный кадастр, к сожалению. До сих пор. Нет современных информационных систем зонирования и стандартизации земли. Отсутствуют единые и ясные правила оценки их стоимости. Определение размеров арендной платы. По сути дела, мы так и не начали инвентаризацию земельного фонда страны в целом. Убежден, что без этого, без принятия решений в этой сфере, серьезных решений по земле принято быть не может. Это общегосударственная задача, и решить ее можно э, и нужно как можно скорее. Сегодня у нас нет прочной правовой основы собственности на землю. То, что земля по сути входит в гражданский оборот, это становится фактом. Не замечать этого просто вредно. Нужно просто, нам понять нужно, что, что в самое ближайшее время должно быть сделано в качестве первоочередных задач. В стране необходимо внятное земельное законодательство. Главное, оно должно быть в полной мере адекватно тем изменениям, которые произошли в российском обществе и государстве. Мы слишком долго откладывали принципиальные решения в этой сфере. Всякий лимит времени уже исчерпан. И это очевидно не только для политиков и экспертов. Наша нерасторопность уже создает проблемы и для людей в повседневной жизни. Я... Э Хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас уже в Государственной Думе идет работа, вы знаете, над введением в действие главы гражданского кодекса, регулирующих отношения в сфере землепользования. И теперь, конечно, на повестке дня стоит непосредственно работа над поправками к земельному кодексу, собственно к земельному кодексу. Конечно, вот на мой собственный взгляд, мы должны учитывать особенности Российской Федерации, огромные территории Российской Федерации, разные климатические зоны нашей страны. И мы знаем, что еще в 1861 году, когда проводилась крестьянская реформа, уже тогда, вот на это... На это обстоятельство было обращено внимание, и земли в разных, разных регионах имели, имели свой статус при, при общем, базовом подходе к решению основополагающих проблем в этой сфере. Мне кажется, что это подход вполне здравый для нашей страны, но это предмет предмет обсуждения и в сфере руководителей регионов, это предмет обсуждения для законодательных собраний регионов. Это без всякого сомнения вопрос, который будет еще дискутироваться в Государственной Думе. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы на президиуме Госсовета начали серию обсуждений этого вопроса на на высоком уровне и на профессиональном уровне. На высоком политическом и на экспертном уровне. Именно поэтому я сегодня пригласил сюда министра правительства России Грефа, который в правительстве отвечает за подготовку соответствующих поправок к земельному кодексу. И дальше наша работа будет складываться следующим образом. Сегодня, я повторяю, мы открываем это обсуждение на председателя Госсовета. После, после нашей с вами сегодняшней встречи и рассмотрения этого вопроса правительство будет дорабатывать подготовленные им положения. Затем пройдут слушания в Государственной Думе. После этого правительство рассмотрит это на своем заседании. И затем мы вынесем это на Госсовет. И после обсуждения на Госсовете внесем сам земельный кодекс с поправками в парламент страны. Вот такой график работы намечается по важнейшему для России вопросу.